Занесло нас как-то люди На июльский полигон Сколько жизней, сколько судей, Все мечтали об одном Поступить и отучиться Чтоб вернуться и служить Как в присяге говорится Верность Родине хранить А потом... Была дорога Край далекий и чужой И грустили понемногу Что не скоро нам домой А потом встречало утро На зарядкой каждый день А потом ежеминутно Ждали с домом мы везде Мы одели футбол Нашу молодость уносит курс за курсом в облака В нашу жизнь ворвалась служба Быт курсантских томных дней И прочнее стала дружба И друг другу мы родней Было все, нам есть что вспомнить Посмеяться, погрустить Антресольные санпо свой, даже доктор Айболит. Наши сверстники гуляли на гражданке до зари, А мы юность затоптали богами в зной жары. Мы друг друга выручая, не считались за долги. Мы встречали с кружкой чая, Дни рождения свои Нам пять лет казалось много Но рассеялся мираж И уже не за порогом Долгожданный выпуск наш Мы одели форму, носим На погонах букву К Нашу молодость уносит Курс за курсом в облака. В нашу жизнь ворвалась служба Быть курсантских томных дней И прочнее стала дружба И друг другу мы родней Пролетают годы мчаться Их нам не остановить Только зря будем стараться Раз живем, так будем жить Вот и звезд своих дождались и у каждого диплом Но мы шли, мы не сдавались К этим звездам напролом Что ж, носитесь с честью гордо Лейтенантские мундиры Вы не мистеры, не лорды Офицеры, командиры Что нас ждет, никто не знает Не гадайте, будь что будет нас ничто не испугает Занесло нас как-то люди Мы одели форму, носим на погонах букву -ка. Нашу молодость уносит курс за курсом в облака в нашу жизнь ворвалась служба Быть в кустанских дней и прочнее стала дружба, и друг другу мы родней.